Всем привет, это YouTube. Вы на канале Человек. Короче, панда скин, ссылочка в прикрепе. Почему? Потому что на данный момент это самая топовая халява на начало 22-го или конец 21 -го года. Халява тут без депа, поэтому ссылку оставляю. Плюсом ко всему, для тех, кто будет открывать, мне процент с этого идет. Ну причем неплохой. Короче, переходите, вводите промик. Промика я не буду оставлять, потому что, ну, все-таки за рекламу не платили, еще бы я и промик не оставлял. Нахуй. Это все можно найти у них и в группах и в интернетах. Изи. То есть, реально, промик вдохуя можно намутить. Но сегодня я нашел всего лишь сожалению, один для вас. Вводите промики, забираете без депа, абсолютно халяву, ну, реально самая крутая халява, которая только есть. И каждый день у них в группе можно промики пиздить, ну, реально крутая тема, всем советую. Ролик сегодня будет бомбезный. А, смотри, в минах я как-то просек такую фишку, что... Давай вот так вот сделаем, открыть постом, похуй там, что нам дропнется. Короче, смотри, если мы ставим 10 мин и, типа, делаем все хиты, то, короче, 15 хитов, тут, малять скин можно выбить аж за 282 миллиона. Сегодня я хочу полностью проверить мины на панда скинс, будем хуя на 10 минах изначально задача будет сделать 4 хита. Делаем 4 хита, оставляем скин, мы его продаем. Далее делаем 5 хитов, продаем, если опять же делаем. Ну и вот такой вот лесенкой будем хуярить. Начинаем с 4 попаданий. Для этого будем открывать вот этот китовый кейс. Бля, ребят, для этого будем открывать вот этот китовый кейс. Тут более менее адекватные скины есть, которые в принципе могут выпасть, из которых уже будет интересно хуярить на мина. Попрошу въебать лайк, потому что эксперимент ебать опасный, деп охуеть огромный. Собственно, поэтому, ребят, попрошу вас поставить реально лайк. У нас, кстати, что с Премкой. Так, премка есть, потому что у нас здесь опять же желтый статус. Яблочки. И давай еще один промик. И заюзаем. Вот этот промик, по-моему, вы получить не сможете. Ну, именно использовать, потому что он исключительно для того человека, у кого премка. Опять же, если вы открываете на сайте, ребят, блять, купите премку. 400 рублей купите, оно того стоит. У меня дохуя раз тут ножи дюпались. Короче, с этой премкой, типа, тебя могут дюпаться скины. И бывало, что у меня, блядь, ножи, типа, несколько раз дюпались. Короче, тема имбовая, если открываете, реально советую вам ебануть премку. А ножи пролетают, выпадает хуета. Ну, типа, окей, да, деп-70 тысяч. Но в этом ролике, блядь, я понимаю, что 70 кусков мы, скорее всего, въебали, ну, то есть, я не верю, что получится дойти до какого-то ёбнутого икса, конечно, если будет от 150+, плюс, выводим, ибо вот плюс панды, что можно выводить сразу на карту, это, конечно, заебись, но вот единственное, что, блядь, что-то с шансами, ну, типа, мы закинули 70 тысяч и как-то мы всасываем, обидно, казалось бы... Ну, хотя на самом деле уходим в ноль и заебись. Ладно, похуй, поехали дальше. Еще пока что ни одного ножа нам не выпало, и, по-моему, даже ни одного скина он мне не дюпнул с премкой Обидно. Типа. Ну, реально, блядь, у меня премка, дюпай скины. Что за хуйня? Чекай, автотроника идет нахуй. Ебать, если, он... ну, если бы она выпала, я бы реально охуел. Ладно, 7к дропнулось, въебали, похуй, дефолт. Три кейса, а уже дооткрываем. И поехали хуярить на минах. Бля, кстати, АВП за 7500, Я даже не заметил, что она дропнулась Короче, задача выбить 4, потом 5, потом 6. Если выбиваем, продаем. Выбиваем, продаем. Ну, вы поняли. Поехали. 10 мин... Четыре раза нужно попасть Так, мимо нахуй, дальше хуярим Раз, два, три, четыре, мимо Кстати, вот если на косаре, типа, ну, промотать В конец, смотри, даже 10 хитов, это уже будет Дейл, 15 хитов, это, ну, я не знаю Сколько это денег, бля, я просто не, не, не держал Таких цифр в руках, это 4 миллиарда 728 миллионов, 433 тысячи 262, блять 46 рублей, это пиздец Короче, поехали, хуярить, раз Два, три, четыре, блядь, ну, четыре Раза сложно попасть, подожди, мы забрать можем А, надо попасть, я думал, короче, наебаться систему типа ты нажимаешь начать и сразу можно забрать Но ну, нихуя подобного понял блять что-то какая-то хуйня он нам вообще не дает разгуляться прям реально блять не дает типа четыре раза попасть я нихуя не могу ладно будем хуярить туда где были мины в теории э, можно не можно, блядь, так сделать но хуй с ним короче будем постоянно доебаш один квадрат блять четыре раза пробить это нереально но четыре раза это будет 11 тысяч заебись забираем этот нож идет на продажу давай сразу его продадим короче теперь блять задача у нас другая теперь задача пробить пять раз ну и вот с каждым разом будем увеличивать 8 тысяч мы пока оставим, в принципе, мне не хочется На 8 тысяч что-то рисковать особо Так, э, два раза пробили, три пробили Четыре, блядь, если б четыре пробили, я бы реально Охуел, ладно, хуй ним, едем дальше Раз, два, три, иду я нахуй, э, давай дальше Раз, два, три, опять тут даже, ну, дефолт. В принципе, стон дарт э, Панда скинса, блядь, четыре раза, короче, пять раз Двадцать тысячи, блядь И вот сейчас знаешь, какая Сука, какое желание забрать Но нихуя, нам нужно четыре раза Пробивать, ребят, въебите лайк в эту хуйню Блядь, 11 тысяч въебать Бал. Вот, ну, реально в обычном ролике хуй там плавал, я бы забрал. Но, блядь, тут эксперименты, вся хуйня. Я, блядь, мамикс, версия 29.5. Ну, короче, пиздец. Вот реально, сейчас можно было 11 тысяч ебануть. Ну, я дебил. Давай пробуем в те квадратики, где не было мина. Но ну, чё то блять, как-то нихуя не идет. Ну, с другой стороны, деньги, если что, есть, деньги не проблема. Блять, пиздец. Один раз. Вот я не знаю, как дойти до э 15 попаданий, когда, сука, я не могу 5 раз попасть. Но это прям, это пиздец сложно. Вот я серьезно скажу. Не пытайтесь даже. Повторить, ебать, как это сложно. Вот, ну серьезно. Вроде бы, бля, я люблю хуярить мины. Элементарно взять степ, типа там пиздец, я 6 раз попадал. Смотри, пятое попадание убийство. Хуй! Ебать! Ну, это пизда, это очень сложно. Там там деньги уже ебнутые идут, серьезно. Ну, будем пробовать, хули. Там на самом-то деле один раз всего остается попасть. Причем четыре раза стандартно получается сделать. Блять, дальше начинается какой-то вообще лютый трэш. Но это, блядь, это, ебать, какой дорогой ролик. Я еще раз попрошу, ребят, вас поддержать эту хуйню лайком. Ну, это прям, это хуета. Вот смотри, 27 тысяч. Вот куда бы я ни тыкнул, бля, в теории должна быть мина. Бля, ну это очень сложно. Надо было сюда, нахуй я. А -а -а, ладно, хуй с ним, будем дальше пробовать. Тема прикольная, но дорогая, пиздец. Ладно, ладно, все хуево. Все хуево, все хуево. Мина, чекай. Че, еще раз? Блять, 5 попаданий, пацаны. 24 тысячи, статрек, керыч, закалка, если Ну ладно, хуй с ним, 5 раз попали. Вот теперь вопрос. А, смотри, 6 попаданий это 30 тысяч в теории. Но ну, я, я, я реально не знаю. Вот 6 раз попасть это, это уже пиздец. Даже со скина, а, типа, 90 рублей можно забрать 3 куска. Но 6 попаданий, ну это реально это пизда. А, ладно, те скины, которые в инвенте мы сейчас продадим, я вангую, что... Ну, 4, блять. Давай заберем, чтобы были бабки. Заебись, я хотел сюда тыкнуть. Я просто надо подстраховаться, чтобы опять же были деньги. Короче, продать, продать, продать, непроданные предметы. Продать. Охуенно. Итого на балансе у нас, смотри, опять 70 тысяч. Нас это радует. Потому что я думал, честно говоря, ролик закончится быстрее. Хуй с ним. Давай фастом покрутим, потому что ролик. А, может затянуться нож, блять. Это заебись. Это заебись. 27 тысяч. Как бы это глупо не звучало, я знаю, что когда типа тебя окупает, не нужно никуда переходить. Это все хуйня. На панде скинс, поверьте мне, это ни, нифига не ни Ну серьезно. Типа, реально, если, блядь, на панда скинс какой-то кейса купил, лучше съебать оттуда. Так, пантера хуйня, ну, я предлагаю все-таки остаться на китовом вот этом кейсе, потому что соотношение цена-качество нормальное, ну, типа, нам, нуж нам не нужны какие-то топовые ножи, блядь, дорогущие скины, нам просто нужны скины, ну, вот, примерно, да, за 1800 рублей, то есть плюс-минус стоимость кейса, потому что, ну, я не хочу играть на ножи, типа, блядь, попадание на ножи, ну, понятно, что это очень-очень сложное ну и не факт, что типа 7 раз ты на ноже ёбнешь, а тем более сейчас нам уже надо сколько, 6 раз попасть. Ну и дорогими скинами рисковать я не хочу, чисто хуярим, типа с 1000 до 3. Больше, если скины дороже выпадают, я их моментально продаю. Ну не моментально, но потом сливаем, как бы нахуй, не хочу я рисковать именно такими дорогущими скинами. Но все таки у нас сегодня бля реально интересный эксперимент, можно ли попасть 15 раз и сколько вообще максимум можно хитов на скин сделать. Вот вроде бы ролик идет 8 минут, а ебале мы уже достаточно. 7000 было, но уже фастом докрутим, и того на в рублей. Короче, поехали. Наша задача пиздануть 6 раз. Блять, 6 раз это 58 тысяч. Ну вот, я думаю, что это нереально. А будем хуярить по тем же клеткам. То есть, если у нас этот квадратик прошел, идем в эту сторону. Ну, все на самом деле не так-то и сложно. В теории, здесь не зависит от того, как тебе он, блять, мины загенерирует. Это просто рандом. То есть, по факту, ты нажимаешь, блять, на играть, и уже понятно, какой скин ты сможешь забрать. То есть, так же, как и было, знаешь, с Кэскардом свое время. Типа говорили, блядь, открывай карточки в том-то месте, в том-то месте. По факту эта хуйня ни не влияла. То есть ты нажимаешь на начать, и сайт уже знает, блядь, сколько он максимум тебе сможет выдать. Ну серьезно, здесь не зависит от того, сколько ванга ты или нет. То есть, ну, вообще не зависит. Опять же, может я ошибаюсь, ну, мне кажется, что так все в принципе работает. Че-то как-то, блядь, все пошло по пизде. Ну, серьезно, мы даже уже 4 мины не можем ёбнуть Ну, короче, пока что наш максимум был 5 мин. На 5 минах мы сделали x ну ебать x до то есть по факту это блять это я опять подъевался вот хочешь забрать 11 тысяч 6 хитов это я заберу 42 тысяч вот ну я бы сейчас забрал но блять у нас эксперимент ты <соценно> мы ебали 11 кусков сейчас но даже честно говоря не жалко будет въебать 70 тысяч потому что по факту с этого ролика можно будет очень много получить если мы дойдем элементарно ну вот до 8 до 7 попаданий это будет уже ну типа 8 попаданий 200 фактически 50 тысяч рублей я понимаю что это на грани невозможного но тем не менее хочется посмотреть сколько блять можно раз Зирного пробить на панда скинс. Ебать, 5 попаданий. Пиздец, ну что, сейчас 7 раз хуярить? Ладно, нормально, ножик есть, это, это хорошо. Нам сейчас надо ебашить 7 раз. Чтобы вы понимали, 7 попаданий это 70 тысяч рублей. Блять, ну вот, вот 6 раз это еще, это возможно. блять, 7 раз это пиздец, пацаны. Ну хуй с ним, будем пробовать. Ну вот, кстати, посмотреть, что происходит с балансом. Он плюс-минус нас в том же балансе держит, что было изначально, то есть деп 70 тысяч. Бля, ну 7 раз попасть это пиздец, конечно. Ну это, это хуй знает. У нас остается не так много скинов и по окончании всей этой хуйни останется два ножа, которые я не буду тратить, это будет, ну, 31 тысяча рублей. Это уже мало. Нам надо как минимум сейчас попасть 7 раз... Семь раз, хоть один раз, блять. Это будет 90 тысяч. А задача дойти до 150 тысяч, потом я эксперимент закрою, ну его нахуй. Ну, потому что хочешь все-таки вывести деньги и окупить деп. Ну, это логично. Блять, давай чуть поменяем стратегию. Будем рандом хуярить. Ну, чисто, блять, дефолт не хотелось. Слушай, вот сейчас бы полностью пробили. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, блять. Может реально просто хуярить линию, типа только уже снизу. Давай реально просто линию будем пробовать пробивать. Так, у нас два ножа. Ну, кстати, левел нихуе обустится. Нормально. Не предметы. Продать, продать. 33 тысячи рублей. А давай. Кейс какой-нибудь подешевле откроем Главное найти адекватный кейс Бенгал тигр, нахуй тут пайт на нож Бля, но все-таки, как я изначально и предполагал Самый нормальный кейс здесь это вот Белый, блядь, кит. Ебать, закалка, но это сразу в продажу идет. Давай сразу будем ножи продавать. Но ну, ибо в любом случае я их продам. Типа, нахуй они мне нужны. На ножи я 7 раз попадать не буду, но это пиздец. Если, конечно, тема зайдет, будем выбивать ножи. Сделаем деп прям ёбнутый и будем выбивать ножи и ножами хуярить в минах. Но этот это очень опасная тема, ребят. Так, там код красный э, Легион Анубис это хуета. Э, неоновый гонщик, код красный, опять же, неоновая революция. Сколько здесь? 15 тысяч. Ну, более или менее. Так, открыть фастом давай. 6 тысяч выбили, остается 10. Рублей. 1900. Еще на один кейс хватает. Нормально. минер Поехали. 10 мин. Наша задача пробить козырного 7 раз. Блин, вот я думаю, что это уже невозможно. Короче, будем просто делать линию. Будем рассчитывать на то, что реально дропнется линия. Мне сейчас кажется, что мы въебемся. Так, 3 попадания есть. 4 есть. блять 5. Че, 2 раза попадаем, это 34 тысячи. блять Раз... Блять, 6 попаданий. Я бы забрал в обычном ролике, но тут, блядь, с... а было очень близко. Реально, было настолько близко, что пиздец. А, опять же, 3 попадания есть, блять. 4 я бы забрал, но. Хули, у нас ролик, блять. Ой, бля, пацаны, это, это. Не повторяйте, это такая реально хуйня. Просто пиздец. Короче, максимум, вот я мины люблю и всем рекомендую. Но если вы дойдете до 5 попаданий, забирайте. 6 попаданий это, конечно, заебись. Но даже если вы возьмете 6, дальше не идите. Ну, это прямо, это, это очень сложно сложно, серьезно. Смотри, элементарно мы вот сейчас попали, сделаем 7 хитов, это 140 тысяч рублей. Если мы сейчас ебанем 7 попаданий, вот эти деньги пойдут на вывод, блять. В теории, они должны пойти мне на лечение, потому что я занимаюсь сейчас такой хуетой. Ну, короче, максимум у нас сегодня получилось забрать а, 6 хитов. Чуть-чуть одного попадания не, хва не хватило до 7, это было бы очень круто. По-моему, одного попадания не хватило. Давай, блять, нашу предыдущую тактику включим, там что-то все по шло, чем внизу. Ну, понятно. У нас, короче, остается не так много шансов. Все очень плохо, ребята. Бля, это самый конченый ролик на моем канале. Я занимался хуйней. Ну, блядь, это пиздец. Смотри, 17 тысяч. Ну, хуй с ним заберем. Я бы тыкнул сюда, кстати. Потому что по деньгам сейчас реально очко, но нужно хоть немного засейвить себя. Так, какашки, заебись. А давай пробуем сделать нестандартно для нас ход. Блять, неужели? Сука, два попадания. Блять, еще одно попадание, это 56 тысяч. Кто в эту хуйню верит? Блять, никто. Пиздец. Блять, это прикольно, это ебу, это такой азарт, что просто ужас. Давай мы, кстати, сделаем проще. Зайдем в обменник, он тут должен быть. И короче, купим просто на все деньги айтемы. Так, у нас 17 тысяч рублей. Ну, в теории мы можем обменять. А, вы не выбрали свои предметы. Заебись. Короче, просто так скины купить не получится. Я понял. Все-таки изначально я все делал верно. Просто надо хуярить кейсы. Понятно, ну давай добьем. Ну вот, реально, 7 попаданий это, блять, невозможно. У нас два раза мы въебали 6 попаданий, и дальше уже это просто unreal. Короче, Ребят, 6 попаданий, максимум. Бля, забирайте потом нахуй. Ну, вообще невозможно. У нас, кстати, скоро будет награда в виде байонета убийства. Тоже прикольная тема. И, кстати, очень много бонусов тоже потом их потратим. Давай ебанем по той схеме, по которой мы ходили. Ну, вот, типа, этот, блядь, шахматную доску ебанем. Ну, это невозможно. На полном серьезе могу сказать, это, блядь, нереальная хуйня. Я вот сейчас просто понимаю, что мои 70 тысяч ушло. Ну, ушли нахуй, откровенно говоря, просто в никуда. Конечно, было круто, если сейчас на последний этап он ебанул мне 7 попаданий. Вот смотри, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. У нас осталось э, очень много бонусов. Бля, вот, ну, 70 тысяч, конечно. Но я изначально понимал, типа, на что я иду. Вот э, это, это реально получился крутой ролик. Ребят, попрошу вас поддержать лайком. Прикольный эксперимент, даже мне он понравился. Я бы посмотрел эту хуйню на ютюбе. Смотри, кстати, Калашек. Бля, выпадет? Я, я разорусь просто, как тварь, не выпадет. В общем, было близко, ну ладно, хуй с ним. Короче, надеюсь, эта идея вам понравилась. Может, стоило это делать, знаешь, здесь с дешевыми скинами. Ну, блядь Скины от одной тысячи рублей, это как минимум было поинтересней. Просто реально попрошу вас поддержать ролик лукусом, потому что, ну, потрачено было много денег, я думаю, вы это прекрасно все понимаете. А, играть на скины типа по 90, по 100 рублей, это просто неинтересно. Ну, типа, у нас при 7 попаданиях дадут 2000. При 15 попаданиях, ну, понятно, что там, блять, несколько миллионов рублей. Но хочется сделать подобный ролик уже с большим депозитом, поэтому, ребят, поддержите. Если лайков не будет, такой хуйней заниматься я больше не хочу. Поэтому нужна ваша поддержка, ваша поддержка для меня, блять, все. Всем спасибо. Спасибо, ссылочка в прикрепе, всем пока.